Привет, ребята! Добро пожаловать на канал! Сегодня в видеоролике мы с вами закрепим информацию, как зарабатывать с одного сейла 50 тысяч долларов даже на медвежьем рынке без каких-либо рисков. Если вам нравится такой формат, не забывайте ставить лайк, писать любой комментарий, подписываться на канал и таких роликов будет выходить намного больше. Сразу обратимся к моему прошлому видеоролику, где я рассказывал об этом всем более подробно. И те ребята, которые все это максимально подробно посмотрели, кому улыбнулся рандом, заработали как раз таки от 50 до 1000 долларов. Давайте сразу разберемся с лаунчпадом, который у нас был на Байбете. Это Волкен, приложение Волкен. NFT игра с механикой. Двигайся и зарабатывай. Думаю, все уже слышали. Аналог степна. Грубо говоря. Лично мне здесь удач не улыбнулась. Было примерно 25% процентов того, что я могу получить ту самую локацию. И те ребята, которые здесь попали, это каждый четвертый человек получили 750 вот этих вот самых токенов. Эти токены не смогли сразу продать по рынку. байбит насколько я знаю там первую минуту кому-то ограничивал кто-то смог даже продать по 0.25 это я все видел в чате по скриншотам кто-то по данным ценам слить не смог и уже продавал вот где-то вот здесь но во всяком случае те ребята которые бы заходили в этот лаунчпад, там рисков вообще не было никаких на 20 долларов они получили локацию слили примерно по 75-200 долларов и заработали от 50 до 150 долларов чистой прибыли максимально простые деньги все остальные э, деньги которые вот шли на раздачу 80 долларов. Они вернулись вам на баланс. Если вы сейчас не понимаете, как здесь принимать участие, рекомендую посмотреть этот видеоролик. Все везде примерно одинаковая механика точно такая. Если у нас на самом Байбите раздавали по 750 токенов через раздачу в USDT на лаунчпаде, то на Хобби нам давали 3030 монет. Это четко видно у меня по скриншотам с телеграм-канала. Лично я на Хобби не попал, но у меня попал друг. Средняя цена его продажи была около 0,2. Удалось заработать больше 550 долларов чистой прибыли, потому что 50 долларов была та самая локация, но опять же на хобби было около 2500 мест, то есть там шансы попасть, вот этот самый прайм-лист, получить локацию, были примерно 1 к 10, 1 к 15, в то время как на бирже Байбет было примерно 1 к 4. Ну вот видите, мне не повезло, моей девушке также не повезло, но вот моему другу и еще одному моему другу всем повезло. Также можно зайти в комментарии, э, почитать, здесь ребята тоже делятся, какие у них результаты, в целом, я так понял, многие заработали на самом деле от 50 до 700 долларов. Кто-то вообще смог продать на хаях. Во всяком случае, я поздравляю тех людей, которые сюда залетели. Вот у человека было 87 долларов, стало 213 долларов. Получается примерно 120 долларов чистого профита. Вот тот самый человек, который продал по 0.25. Я не знаю, как эти ребята на самых-самых шпильках продают. Но во всяком случае, такие ребята есть и они продают. Там спокойно 500 долларов чистыми можно было вытянуть. Поэтому главное сейчас в эту вот тему зайти я бы уже сказал, она и так немного заезженная, да, но на медвежьем рынке даже те же лаунчпады, прайм они до сих пор дают. Вы сами можете посмотреть все результаты, которые у меня э, выходят, то есть вот э, кликайте в телеграм-канале на предыдущий прайм и у меня обычно сразу есть результаты прошлого и позапрошлого прайм чтобы понять, когда эта тема загибается, чтобы в нее больше не заходить. Но пока, если я говорю смотреть по всем прайм получается средний прайм от 5 до 10x дает. Если изначально не давали там по 40 иксов на бычьем рынке, да, то сейчас они дают, ну, вот 5-10 иксов, но тоже неплохо, залетел на 50 долларов локации, заработал 250-500 долларов, чем плохо? Да, были прайм-листы, которые давали там вообще 30%, процентов, это тоже можно найти, я уже, конечно, их не помню, э, Гарри вроде прайм-лист, насколько помню, э, ну, Гарри дал вообще слабовато, там около 30%, процентов. ну, вот такие вот, ребята, у нас сейчас дела, опять же, к чему я это все рассказываю, это у нас относительно прошлого прайм-листа, кто-то заработал, кто не заработал, кому-то повезло, кому-то нет. Сейчас у меня есть два интересных способа, опять же, для вас заработать без риска. Это, опять же, запускается новый лаунчпад на бирже Bybit. Это X. Я не буду вам рассказывать, что это за проект. Механика участия точно такая же, как и в прошлом лаунчпаде. Можно подписаться через биты. Здесь вы получаете гарантированную аллокацию. Чем больше битов держите, тем больше ваша аллокация. Либо через раздачу в USDT. Здесь у нас уже будет 10 тысяч победителей. Если в проекте Волкен у нас каждый 4 получал локацию. здесь будет непонятно, все зависит от количества участников и на одного участника у нас будет 12 долларов локации. если проект даст опять примерно 5-10 иксов, вы заработаете 50-150 долларов чистого профита без каких-либо рисков, вы просто держите у себя USDT на балансе в период тех самых снимков снимки у нас начинаются 25 числа 30 числа необходимо будет зайти на эту страницу, нажать кнопку подписки, далее у нас будет опять же распределение и уже вы 15.00 по МСК, будут результаты распределения и, собственно, листинг ОБХ. Там, где вы сможете продать эту монету, можете продавать как на первой свечке, но как и показывает практика в последнее время, то, что первая свечка у нас летит прям вообще на хай, потом идет вот откат, некоторые проекты потом вот выстреливают относительно проекта Волкин. Я, ребят, ничего вам тут не могу как-то посветить. Лично я думаю, то, что вероятнее всего у нас еще вот как-то продавят немного вниз вот эту вот самую монету, да, а потом все равно но ее как-то постараются немного вытянуть. Потому что проект на хайпе. Но опять же ребята это не какая-то там аналитика. Это просто опыт с предыдущих лаунчпадов. Примерно так было в прошлый раз. Это не значит что в этот раз будет примерно так же. Поэтому не призывы покупать эту монету. Я лично сам не буду покупать эту монету. И наверное вообще даже не буду участвовать в этом проекте. Но опять же зарекаться не буду. Возможно и буду заходить. Если буду то сниму отдельный об этом видеоролик. Это ребята наверное все что я вам хотел рассказать. По этому лаунчпаду. Прошлые лаунчпады давали хорошо. Надеюсь это этот лаунчпад даст также. Во всяком случае в минус уйти, я думаю, тут, ну, навряд ли прям получится, поэтому пока сюда заходить еще выгодно. Сколько получится заработать? Посмотрим, напишем об этом в телеграм-канале. Следующая интересная штука, которую вам сейчас можно показать, которую можно юзать, это запустилась на бирже KuCoin и гора по предсказанию курса BTC. Что здесь вообще происходит? Каждый день здесь есть 6 раундов и вы в этом раунде можете дать до 20 предсказаний по курсу биткоина. Это такая забавная штука, интересная промо, я лично сам здесь принимаю участие, вот как вы видите, есть моих 20 предсказаний, то есть как это все происходит. Каждый раунд у нас по 4 часа. За этот раунд вы можете дать до 20 предсказаний. Я лично вот набомбил примерно 20 цен, которые я возможно могу предположить к концу закрытия вот этого вот раунда. И если моя одна цена хотя бы будет близко к концу закрытия, то есть я буду ближе всех ребят, которые предложат цены, то я смогу забрать призовой джекпот 800 долларов. Но это опять же сегодня 800 долларов. Если посмотреть, с каждым днем этот призовой джекпот увеличивается к концу. Как я помню, будет вообще 10 тысяч долларов за один раунд штука вроде прикольная но опять же для тех кто активно торгует на бирже кукоин одна активация цены вот это вот активация цены это 200 долларов объема торговать специально ради этой игры ну не знаю я бы наверное не советовал но я лично сам торгую зачем я это делаю не знаю мне наверное просто интересно чтобы вы понимали вот я например продаю вот это количество монет потом опять же беру и покупаю то есть в целом я даже на комиссии ничего не теряю я беру покупаю на тысячу долларов продаю на тысячу долларов купил на долларов продал на 1000 долларов то есть по факту я ничего не теряю на комиссии но в то же время я могу поучаствовать вот в этой вот самой игре и даже если я уйду в минус по комиссии то один призовой джекпот сможет перекрыть все мои убытки по факту я еще выйду в плюс и неплохо так заработал мне нужно хотя бы один раз попасть из 10 дней я уже все подробности писал в телеграм-канале опять же по этой всей штуке кому это интересно можете переходить и смотреть и также по моей ссылке можете забрать 20 процентную скидку на на торговые комиссии вот собственно здесь написано 6 раундов в раунде 20 цен кто ближе тот и забирает призовой фонд если два человека вообще находятся рядом э, побеждает тот кто дал цену намного первее это буквально в двух словах чтобы уже не было воды видеоролики я вот выбрал себе монету link потихоньку на ней торгую покупаю продаю покупаю продаю толком даже не зарабатываю просто отбиваю грубо говоря комиссию мне просто интересно поучаствовать вот в этом вот промоушене выпадет не выпадет ну не знаю было бы прикольно вот реально 800 долларов. Баксов, э, заработать. Но опять же, ребят, торговать вам специально, я не знаю, советовал бы ли, потому что вы же будете все равно тратить деньги на комиссии. Если для вас это существенная сумма, там 200 долларов, ну не знаю, я бы, наверное, все-таки воздержался, потому что на комиссии там ну, мало ли крышу снесет, да, и вы там не захотите там вообще продавать, захотите держать, оно уйдет там вообще в минус. Короче, это тоже надо понимать вот, наверное все, что я хотел вам рассказать в данном видеоролике, Понимаете участие в лаунчпадах, в прайм-листах, это пока темы хорошие, пока до сих пор даются прайм как вы видите сами, можно было заработать больше 500 долларов чистой прибыли, это не единичный результат есть ребята, которые также оставляют свои вот эти вот результаты в комментариях было бы просто, ребят, желание, деньги здесь крутятся неплохие, можно зарабатывать больше, чем э, на заводе, я еще сам год назад ходил на обычную работу зарабатывал по 250 долларов, и мне этих денег даже не хватило, чтобы оплачивать квартиру. Сейчас ты попал в один сейл и заработал, грубо говоря, зарплату за два месяца. Если попал на какой-то ICO, IDO-проект, то там вообще можно прям годовую зарплату бы заработать. Вот, ребят, собственно такие дела. Кто говорил, что на хаях нельзя продавать, пожалуйста, вот вам скриншот еще человека, продал по 0,25 на самых-самых хаях. Всем, ребят, большое спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, оставлять свое мнение в комментариях, писать нравится, не нравится вам такие видеоролики, чтобы я делал больше, либо меньше такого формата. Всем удачи, всем профита, всем счастья, мира, добра и пока.